Всем здравствуйте, заехал ворона напоить, кто не видел маленького журавля, вот они, маленькие журавли, красавцы, я не видел ни разу. Просто сейчас в кусты ушли туда. Всего два, похоже. Да, ворон. Прикольно. Вот так вот вот. Маленькие журавли. Ворон у меня вчера. Второй шрам получил. Да, Ворон? Покажи. Вот, вот, маленько в морду рассек. И здесь он по лбу. Пришел вчера в гости жеребец. Два жеребца у нас в деревне. Это шрам года три наверное, назад. Тот же самый жеребец, дядя моего, помесь с тяжеловозом, с Владимирским. Раза в полтора, наверное, здоровее моего ворона в общем прибежал вчера за кобылой кобыла в соседней деревне гуляется жеребцами у нас напряженка на две деревни два жеребца и кобыл ну больше десятка наверное, и в общем в соседней деревне кобыла бегает третий день перегуливается к ворону ворон у меня за колеса привязаны и за ней вот жеребец второй увязался и разодрались они в общем, в этот раз мой легкими ушибами отделался, вот прошлый год там аж кусок кожи можно было зашивать, болтался в прошлый раз, вернее, это года два назад было или три, а в этот год, вот у него ссадина, вчера это было небольшая, а Тому, то ли он полностью губу выкусил, то ли часть от губы откусил, от верхней, Сегодня вот, вот дома стоит, раненый, вот так вот, в общем, они друг от друга сходят с ума, жеребцы, такая вот история. Приехал я фотоловушку обратно поставить на место, как она у меня маленькая, у меня два-три стояло в другом направлении, и что-то мне кажется, она плохо должна была работать, сейчас переставлю как была чуть-чуть поправлю ну и кабанам гостиниц привез попробуем Вон там он гослик ходит пытаюсь к нему подкрадываться сейчас пока придермассию плохо вижу голову его води время время не поднимает так то ли просто то ли нет может быть и сам ко мне пойдет место Может выйдет Метров там наверное 70 до него остается может Но Меньше ста мне кажется Хотя может быть около 100 Но вроде ближе Проехал уже километров Я 15, наверное двух кос видел, справа от меня не знаю, тоже кто-то ходил сейчас но до этого мне ближе подкрадываться и ветер боковой, так не знаю сейчас что получится этого посмотрю, рака вроде лохмата издалека смотрел небольшие а правее скорее всего коза ходит ну посмотрим потом что тросточка. По кого-то почую. На ветер поворачивается, кто смотрит. Может козлик. Смотрит. В общем, вот он шел, как я и говорил, он там он сейчас орет, но я не понял, то ли он меня увидел все-таки, и уже на меня орёт. Пытается прогнать Вот так Вот он этот, который идет Смотрит Смотрит, как бы направлением на того кричит. занимаем позиции согласно купленным билетом не драки не будет А жаль с угоня друг друга Ну да, вот этот покрупнее, покрупнее. Mm. Килограмм, так, на 7, наверное, минимум. готовится. В общем, вдруг ему все-таки молодой надерет задницу. У него хвост не вылизанный. Ну, ⁇ -мо ⁇ то ли драка-то будет, то ли нет. Это тоже скоро уйдет. Это он удобряет. Женька Сули называется. Ну, вроде, короче, они подружились. Ну что я скажу, я почти пошел. Но меня кто-то... Сижу. Все, ко мне он уже не пойдет, наверное. сейчас я считаю шаги в общем вот он возле кустика стоит ну чуть за кустиком а то я их так долго буду снимать 1 2 3 4 5 6, семь, восемь, 9, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, 15, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, 20, 21, 22, два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, семь, двадцать, восемнадцать, девять, тридцать, тридцать, один, тридцать, два, три, тридцать, четыре, тридцать, пять, шесть, тридцать, семь, восемь, тридцать, девять, девять, метров тридцать пять. Не больше. Это он ушел. Солнце. А вышел. Вышел он вот, вот здесь. Мимо вот этого куста. Я вот березких сидел. 20 шагов. Вот так вот. Вот так вот. тут. Вот. Такие косули. Главное терпение. И тишина. А там он подойдет. Хоть за рога лови. Ладно, иду за вороном. Если ворон тоже никуда не ушел. Пади не должен. Еще один козлик. Тоже три отросточка. Вроде симметрично смотрятся. Размерчика тоже неплохого Сам по себе бегает Ладно, поехали мы дальше